Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Посмотрите на эти красивые тонкие блинчики. Желтые, как солнышко. Давайте приготовим такие налистники вместо привычных блинов. Итак, в тесто пойдет 5 яиц, 1 столовая ложка сахара и немного соли, которые нужно перемешать до однородности. Далее засыпать крахмал. Тут расчет простой – сколько яиц, столько и столовых ложек крахмала. Вмесить его в яичную смесь. Мешать интенсивно, разбивая все комочки, после чего влить 500 миллилитров молока. Осталось добавить растительное масло, еще раз тщательно все соединить и оставить тесто хотя бы минут на 20. Это очень важно. Пока тесто будет отдыхать, приготовим начинку. 500 граммов творога, сахара и одно яйцо перемешать, разбивая все крупные комочки. Для баланса можно добавить чуть-чуть соли. Начинка готова. Выпекать блины я буду на сковороде диаметром 12 см. Так мои трубочки получатся размером в пальчик. Сковорода с толстым дном. Смазываю совсем чуть-чуть растительным маслом. Заливаю тесто. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Блинчики получаются очень тонкие, но никогда не рвутся и не прилипают к сковороде. А еще они без особых усилий Получается в мелкую дырочку. Жарю их на среднем огне. С другой стороны блинчики достаточно прихватить 5 секунд. Вот такая стопка блинов у меня получилась. Всего 30 штук. Теперь начинка. На блинчики выкладываю столовую ложку начинки. Как следует, размазываю ее по всей поверхности. Сначала загибаю края, как на конвертик, а затем сворачиваю в трубочку. Для заливки я использую сметану с сахаром. Можно залить на листнике сливками, а также топленым или сливочным маслом. Форму смазать сливочным маслом. Выложить первый слой рулетиков, смазать заливкой. Выложить следующий слой и закончить смазку. форму накрыть фольгой. Налистники будут томиться в разогретой духовке 40 минут при температуре 150 градусов. А вот и результат. Красивые, сочные, румяные блинчики-налистники на предстоящую масленицу и не только. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппети и абьянтол!